Здравствуйте, друзья! С вами компания Праздник. Меня по-прежнему зовут Алла. А еще сегодня с нами вот такие веселые, замечательные человечки. Мальчик и девочка. Задорные и веселые они украсят выпускной в детском саду. Вот у них такие вот циферки в руках. Ну, мальчику, конечно же, четверка, потому что мальчики всегда не дорабатывают. Ну, а девчонки, они старатки, они любят получать пятерки. вот девчонки у нас отличницы с пятеркой. Также э, в детский сад мы привезем сегодня вот такие вот шарики с надписями разных цветов. Именно тематику «До свидания, детский сад». Компания «Праздник» также предлагает для выпускников школ на последние звонки, на выпускные вот такие шары с надписями «До свидания, школа». И удачи, выпускник. Что выбрать, решать вам. Компания праздник приготовит, привезет и установит элементы оформления так, как нужно вам. Заказы принимаются по телефону 8 919 345 15 18. Если вам понравились наши воздушные выпускники, ставьте лайки подписывайтесь на наш канал не забывайте про колокольчик справа а также можете поделиться этим видео со своими друзьями на сегодня у меня все всем пока пока до следующих встреч и снова здравствуйте с вами компания праздник и я Алла В продолжение тема оформления детского сада такая вот арочка букеты по бокам причем арочка очень даже интересное, каждый шарик потом, в конце праздника, будет роздан выпускнику, и они выпустят их в небо. Ну и вот такие мальчик-девочкой. Красавчики мои. Заказывайте, компания праздник приготовит, привезет и установит туда, куда вам надо. Всем всего хорошего, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До следующих выпусков.